Ребят, продолжаем с вами знакомиться с этой потрясающей новелкой под названием Сакура в космосе. би би би би би би би би Последняя вся, 58-го, а вообще в сейчас, 50-й час. Почему она должна быть высокая листья, не важно. Я не знаю. Но очевидно, что судя по обстоятельствам, наша цель крайне опасна, или я большой кредитной ценностью. Все так, как ты говоришь, это задание будет рискованным. Я вес секунду, чтоб продолжить хоть мысли. У ну, нас людей есть только денег. Наверное, Теперь, когда вы знаете об этом, вы все еще хотите отменить еще... Теперь, когда я подумал об этом с ясной головой, а действительно. Разумное решение было так спешить. Был. Но укажи диктует логику, лучше полностью проанализировать ситуацию, чем не увязываться. Кто знает, может быть, я собираюсь войти в опасную игру с политикой. Если это когда-нибудь максимум оттапа человека, что может пройти с боком, поэтому я так-то люблю брать на себя ненужные риски, да не так, но это не ваше и нашей жизни. это думает о нас, пожалуйста, продолжу уделение графика, удаление графика, хорошо, я удалю ваш график, заданий в целом, Верно, что хотите это сделать? Конечно, уверена. И настроен так, что ему позволен толком минуму участия в решении. Он дает хороший совет, так что я никогда не видно изучать эту функцию. Просто помните, что себя в качестве честного и ответственного за ухом и сдачи работников вредить своей репутации, плохой выбор. Я получу с них оплат, сколько когда их работа будет трудно. Они, они ничего не теряют, а я смог пойти на эту миссию. Никто не должен быть против. График удален. Давайте вместе митинг в новый график. Это не обязательно. Ага, я... Эти... Да блин, знаете, здесь снести их вместе в одну комнату в строго определенное время, и без того что будет трудно. А заставите следовать графику, как пожелаете. Ах, так, мы на сейчас на... Ли... Мы на сейчас на Линкоре. Для управления кораблем требуется множество разных пилотов в различных секциях кораблей. <звы> Одна из них управляет им. Прямо из нашего жилоблока, или как, как сейчас называют, апартаментами, апартаментами. Это часть кооперативной политики. Один пилот в каждой команде. Мой пилот почти или другой член команды. Моей команды. Очень эксцентрична. Но она лучше в деле. Блин. Нами смотрит куда-то в пустоту. На нами! Ее глаза на антицкера расценивают необъяснимое пространство. Необъятное пространство. Я <Слышко> сейчас, ребят природился. Ну, для вас пройдет секунда. И... Но все же каким-то образом мне кажется, что ее переполняет страх. Она человек нахранит мысль в голове, так что незнакома сначала трудно ее понять. Будучи пилотом корабля, у не бывает куицебовного времени, так что вот так вот иногда она уходит в астрал, иногда в как бы. Обычно она просто идет от пилота и идет заниматься чем-то еще. Раз она здесь сидит, значит она сейчас чем о чем-то думает. Я от нее всего в паре шагов. И все же пока она, она пока меня не заметила. Хм. Другая галактика. Идет прекрасно. может видеть целую вещь. Что же она... Что же там может быть? Я хочу это увидеть. А, да, она постоянно зачем-то гонится. Каждый раз, когда я спрашиваю, зачем же, она говорит, что не знает. Несмотря на ее спокойный внешний вид, я знаю, что, на самом деле, в душе она исследователь. Так, кто пытается найти ответ среди Впрочем, когда ты не знаешь вопроса, как ты сможешь найти ответ? О, капи... Капитан! Я не видела, как ты зашла. Ель, все стало красным. На, когда ты научишься одеваться, а? я не просто комфортно. Ага. ведь в этом нет никаких проблем. Раз здесь только мы трое, то, верно? Я могу только покачать головой. Блин. Профессионализм, нами. профессионализм. Это то, что отличает нас от животных. Верно, верно. Блин. Сохранишка. Ладно, если вам понравилось набелок, то ставьте лайк, косик. Желательно мне. Ладно, подписывайтесь, короче. И до скорого. До встречи.